В этой маскировке нас не заметят. Мы не бродим. Мы патрулируем, Стив. И зачем мы патрулируем? Вот здесь в радиусе 120 километров. Который... Убей одного, пока второй не видит. Слушай, Захаев... Он убит. За то, что... Спокойной ночи. Пошли. Не двигаться!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 Выдвигаемся. Не двигаться. В колокольне наблюдательный пункт. И еще один патруль с севера. Подаем ближе, чтобы лучше все рассмотреть. Цель в наблюдательном пункте, видишь? Прекрасно. Объект приближается с севера. Убери его тихо или дай ему пройти мимо. Выбор за тобой. Террорист стуби, Вперед. По фронту все чистое. бережье чистое. Помышье это шел. Вражеский вертолет, ложись. Оставаться в тени. Идем.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 медленно и спокойно. За мной. Похоже, они уже убили всех, кого не смогли подкупить. Пошли Подаем ближе, чтобы лучше все рассмотреть. Да, Нейтрализовать не скоро. Скоро. Не же... их и при этом не поднять тревогу ⁇ задача не из легких.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 Оставаться в тени. Никто здесь диких собак не видел. Говорят, Назад! Пара ночью. Спокойно, он мой. Эй, Сьюзи! Вот как это делается. Перед не, стоять... не двигаться. Ждать здесь. Да, Вот заплатит мне за все. Сюда приближается патруль. патруль. Назад. Вот я тут волю накатаюсь. Как думаешь, нападет на нас Америка, пока мы уязвимы? Эта страна давно уже катится пцу под хвост. Почему бы и нет? Да убит. По фронту все чистое. Вперед! Не высовываться! Выдвигаемся! Сюда идем! Да их там целое сборище, черт возьми! Приготовиться! Выдвигаемся по моему сигналу! Стоять! Так, вперед. Используем его в качестве прикрытия. Вперёд! Подожди здесь минуту. Когда они уйдут, выползай. И следи, чтобы тебя не заметили. пение не наделай глупостей это решать, на и сигнала. ждать сигнала ждем вперед готов Пока он не поднял тревогу. Прекрасно. Вперед. Вперед. Все чисто. Оставайся на щеку. Мы еще не на месте. Стоять! Успокойся, это дикая собака. Попалась не дружелюбная. Держи дистанцию. Старайся не привлекать к себе внимание. Справа все чисто. Вперед.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 туда идем там есть гостиница с верхнего этажа мы сможем наблюдать за обменом вперед